Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Как вы видели в прошлом ролике, я показал вам золотую шейную гривну, выставленную на виолете. Мне захотелось увидеть ее живьем в видео. Я попросил в комментариях под этим лотом владельца данной гривны записать мне видео. Так что в этом ролике вы увидите, как она реально выглядит вживую. С детства я люблю археологию. Наверное, это произошло после того, как я нашел в огороде монету. И когда держишь в руках такой вот интересный предмет, особенно такого уровня, просто мурашки по коже. Напишите в комментариях, когда вы в коллекционированием. Перед вашими глазами шейная гривна – 256 грамм золота. Сейчас во время кризиса золото является защитной гаванью множества инвесторов, да и коллекционеров. А археологическое золото несет еще исторический смысл. Ссылочка на лот будет в описании. На виолете встречались уже шейные гривны, но довольно нечасто, а особенно в таком состоянии. Шейные гривны изготавливались из толстой проволоки, иногда перекрученной, с петляобразными загнутыми концами. Гривны редко застегивались, чаще они были сжаты так, чтобы концы заходили далеко друг за друга. Носились на шее, по одной или две, или иногда даже с ожерельями. Украшались они орнаментами или насечками. Конструкция гривны менялась с течением времени, но неизменной осталась только жесткость конструкции, ну дошедшая до наших дней. На Руси гривна носилась как знак отличия и одновременно украшения. Русские дружинники в X-XI веках получали шейную гривну в качестве награды, а в XII-XIV веках шейная гривна постепенно превратилась в исключительно женское украшение ну, в зажиточных семьях. В XII-XIV веках Гривна была на Руси женским украшением как у феодалов, так и у крестьян. А в 16 веке она составляла часть свадебного наряда, как жениха, так и невесты. На территории нашей страны известны гривны скифов, сарматов. Это просто произведение искусства. Ну что ж, давайте следить за этим лотом. Как я вижу, более 900 человек уже увидели эту гривну. Посмотрим, как завершатся торги. И если вам было интересно это видео, посмотреть как она выглядит вживую, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, друзья. Всем пока.